Функция «Отмены или повтора последнего действия» вызывается через пункт меню «Правка», «Отмена повтор», через комбинацию клавиш «Ctrl-Z» и «Shift-Ctrl-Z», а также с помощью кнопок на панели инструментов. Обратите внимание, что есть возможность просмотреть историю изменения и выбрать нужное количество действий для отмены или повтора. Для этого нужно навести курсор мыши на кнопку «Отмены или повтора действия» и выбрать нужное количество операций. Данная функция отменяет любое количество введенных действий до момента закрытия локальной сметы. Обратите внимание, что функция «Отмены действия» работает только во вкладке «Строки».